Ой, ну это к сожалению, это, это печалит, опять же возвращаясь к своей родной телекомпании, был у меня случай, он уже давно был, мы писали подводки рядом с генеральным штабом, с министерством обороны, я в кадре, у меня оператор молоденький, который только-только закончил академию искусств, причем с отличием, ну он у нас уже сейчас не работает, поэтому я тут спокойно рассказываю, не подставлю, и, да и фамилии не называю мы выставляем там, значит, камеру все. Я показываю, а там дом рядом, где жил Лихарви Освальд. Каюсь. В свое время я знал, кто такой Освальд, естественно. Но не знал, мало того же, не знал, что он в Минске жил. Я уж не говорю о том, что я не знал, что он был в советской стране. Но это было давно, потом я это узнал. Я был в этой квартире. Самое интересное, там жил отец моего друга. Вот. И я камеру ставил, и говорю, о, и он балкончик тот -то там Освальд жил». Парень такой, «А кто такой Освальд?» Ну, я такой, как же «Ну как же так?» Потом подумал, «Ну да, я не знал, что Освальд жил в Минске. Кто-то может не знать, кто такой Освальд». Я говорю, «Ну это тот, который убил Кеннеди». Потому что оператор сказал, «А кто такой Кеннеди?» Чуть не сорвал съемку, блин.